весьма интересный словарь-справочник «Минералы Урала» написано Аркадием Ивановичем и Михаилом Петровичем Поповым здесь содержится описание 300-300 часто встречающихся минералов на Урале некоторые сведения, свойства Сначала это морфология минеральных индивидов, свойства генезис-минералов. Ну, интересное фото. В первую очередь, я считаю, что он подойдет не профессионалам, как здесь есть интересные моменты вот видите вот, вот андалузит я открыл И здесь про каждый минерал те которые описаны некоторые свойства разновидности происхождения диагностические признаки для меня самое важное оказалось что это распространение на урале. Так случилось, что вот здесь написано, в данном случае андалузит, где его находили. Вот в том числе в пигматитовой копии золотуха в деревне Южаковой встречаются шестоватые розовые и мясо-красные сростки пригородный район Свердловской области, Средний Урал. Но не в копии золотуха, а в общем-то в пригороде Южакова тоже я нашел, но тогда справочника не было. Пришлось искать, что ж это такое. Я даже не знал, что там далуздет. В общем, хорошая книга. разные моменты где можно встретить еще в каком месторождении в общем интересный труд рекомендую так пожалуйста тоже урал так благородный настоятельно рекомендую Уральцем. Вот в конце в приложениях есть отражены минералы которые впервые открыты на урале И Вот этот список полужирным шрифтом выделено выделены минералы которые здесь описаны в справочнике Также можно увидеть здесь месторождение урала, известное своим коллекционным материалом, некоторые перечи. Ну и список уральских минералов рекомендую. Я в некоторых видео расскажу о нескольких небольших хороших книжках для начинающих.